всем добрый вечер сегодня мы делимся с вами новостями касательно minecraft Бедрог. по версии 1.19.41 эти заметки по этой версии были размещены 3 ноября minecraft 1.19.41 Bedrock опубликован 3 ноября 2022 года Доступно новое обновление, которое устраняет некоторые проблемы, возникшие с момента выпуска 1.19.40. Как всегда, мы ценим всю вашу помощь и вклад. Пожалуйста, сообщайте о любых новых ошибках по адресу ком и оставьте свой отзыв в feedback.minecraft.net. Исправление. Исправлена неустойчивая производительность после возобновления из-за неправильно представленных кадров на консолях Xbox Series XS MCPE. 155879. Исправлена яркость ночного неба при включении RTX MCPA 162445. Игроки могут снова распределять предметы по сетке инвентаря, удерживая кнопку «Разместить один» с помощью контроллера. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли прокручивать содержимое сундуков с помощью сенсорного управления. исправлено множество проблем, связанных с присоединением к мирам. Это все, что мы вам хотели рассказать по обновлению minecraft бедрок